Давно было. Давно было. Это я когда еще э, в колхозе работал. К нам в колхоз приехали снимать фильм о неожиданном урожае. Но в этом году урожай был неожиданный. Никто ничего не ожидал, вдруг никто ничего не сеял, вдруг. Урожай. И они приехали к нам снимать этот фильм. И я к этому режиссеру подошел и говорю: сними меня крупно, крупно и сними, чтобы Нюрка мне видал. Он мне смотрел вот точно, как ты на меня сейчас смотришь. Долго смотрел, смотрел так, так. Он говорит: ладно, говорит, и этот сгодится на мне рукой, и этот сгодится. То, говорит, снимите с него мерку. Ну, с меня мерку. Маленький ко мне шипзик подскакивает с рулеткой. Рулетка больше, чем шипзик раза в два. Такой шипзик, такая рулетка. И начал мне мерить. Здесь мне измерил, здесь мне, и все. Я говорю, а эту? Как это вот здесь, когда мерю? Как это? Это у тебя талия. У меня пояс. У меня нет талии. Видишь, ровненько идет у меня. Я говорю, в поясе, в поясе, что не меряешь в поясе? Он говорит, а мне не надо. Я говорю, как? Какой же я говорю, ты портной, если ты в поясе не меряешь? Он говорит, а я, говорю не портной. Я, говорю плотник. Я говорю, подожди, подожди, я говорю, а на что ты мерку сумаешь? Он говорит, а тебе не сказали, где ты сыматься будешь? Я говорю, нет, мне никто ничего не говорил. Он говорит, как же, урожай неожиданный. Главный герой его не ожидал и сразу окочурился. Все съемки в гробу, тебе даже выезжать никуда не надо. Я думаю, ну мне нормально, все, потому что Нюрка мне все время говорила, видал я тебя в гробу. Думаю, как раз увидеть ждать недолго. И я всю ночь не спал, репетировал, старался не дышать. В гробу уже не дышит, глянь, смотри, какая у меня задержка, смотри. Глянь. Нет, это а другая задержка. Ну зачем ты. <связать> <связать> Утром я пришел, они мне все сорудили. Гроб положили, цветами забросали, повезли меня под музыку. Музыка такая хорошая. А, а за мной еще несут, от чего я помер? От порткома. От Мискома, и, и, и, и там еще кричат, ну чуть что теперь, гады из Мискома, поверили, что я не сумлян? Там такая съемка была. Вот, А за ними идет артистка такая, хорошая она, она во многих кино снималась, я ее фамилию не помню, она всегда в халатике снимается, а под халатком у нее никогда ничего нет. Слушай. Она когда в кино иногда так наклоняется, так вот. у нее я сейчас смотрю, когда она наклоняется. Фамилию не помню. Артистка нравится. Хорошая артистка. Думаю, сейчас она над гробом наклоняться-то будет. Я глаза прям раскрыл и смотрю, не мигая. А Эдмир Ищер говорит, товарищ спокойник, закройте глаза. Я покойник играю. Шивзик ко мне поскакивает, прям перед мордами так, хлопай. Пахнут один. Я чуть не окочурился. Неожиданно был. И эта артистка, то ли она мне жена, то ли невеста, я даже не знаю, я же сценарий не читал, я сразу в гроб лег без сценария. Она ко мне, я в гробу лежу, она ко мне сверху, всем телом на меня, а я в гробу лежу, мне 20 лет, всем телом на меня, как набросился она, как стал меня обнимать прям всего. Прямо обнимает меня всего. Целуюсь меня прям, знаешь, во все места. Ну, думаю, ну наверное, не знаешь, что я не мертвый человек. Ой, что я живой человек с нормальной, здоровой этой, ну, нервной системой. И в самый-самый такой момент надо к рукой, раз! А говорит, стоп! Не верю. Я говорю, это ты зря. Вот это, говорю, зря, говорю, ты ляг на мое место, ты поверишь. Он говорит: не, не, не, не, не, мне со стороны виднее. Я говорю: а мне изнутри ты еще виднее. Я смотрю он на эту артистку в сторону, отзывает, а я тут рядом в гробу лежу. Он на меня так рукой махнул. Все, на, на этого, говорит, надежды никакой. Вся надежда теперь на ножницы. Я прям в гробу так хоп, и перевернулся. Он говорит: мы говорит, ему потом. Его слабые места все вырежем. Я ему из гроба говорю, а, а потом чего? Он говорит, потом тебе в это место что-нибудь поэффектнее ставим. Ну я прямо из гроба встал. Я говорю, ты чего мне вырезать собираешься? Он говорит, что мне надо, то и вырежу. Я говорю, тебе надо, ты себе вырезать. Я говорю, а что Нюрка скажет, мне там настоящий гроб ложиться надо будет? В это время Шивзи ко мне опять поскакивает перед мордой. Хлобысь. Похрен дубль два. Я опять чуть не окочурился. И эта артистка со второго дубля мне стала в губы целовать. Представляешь, я ж мертвую играю. А внутри-то у меня пошла ответная реакция. Я лежу себе всякими мыслями, отвлекаю. Думаю, почему тогда давно Гайдар в отставку подал? «Ничего не помогает. Цветы на мне уже расшевелились. Ты представляешь, у меня от напряжения на лбу под появился». Что ты смеешься? Покойники, не потею». Режиссер говорит, «Приведите покойника в порядок. что то он у нас раскраснелся ни к чему». Он говорит, «Вам чего нехорошо?» Я говорю, «Не, вроде ничего». Я говорю, «Ну, предупреждать надо. Я бы какие-нибудь таблетки купил бы». Тут солнце, жара, я не жрамший, думаю, только одно, как бы не захрапеть. Покойники не храпят, я помню. Глаза-то у меня закрыты, а голос слышу, знакомый такой голос. «Мира, не сберегла я тебе! Думаю, артистка мучается, надо же помочь бабе. Я ей так, тихо-тихо говорю, «Хватит, Тим, типа. бложить ты хватит!» Я говорю, «Оголяйся ты, ложись рядом!» Глаза открыл, смотрю, Нюрка моя стоит. Говорит, ну-ка, вставай. Сейчас вторую серию дома сымать будем. И больше я никогда не сымался. Первый и последний раз. больше никогда.